Вы на канале Про Бадминтон и мы продолжаем обзор топовых ракеток от Yonex Vector Leaning. И в предыдущем видео мы с вами разбирали и тестировали атакующие ракетки и универсальные ракетки с балансом Кобаду. На очереди универсальные ракетки со средним балансом и легкие ракетки. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, как отличить оригинальную ракетку от подделки. Так, переходим к следующему виду ракеток. Это, опять же, у нас универсалки, только с ярко выраженным балансом, ближе к грифу. Ракетки универсальные, здесь вы не почувствуете ярко выраженный баланс верхушки. При каждом взмахе, при каждом ударе вы будете отчетливо чувствовать центр тяжести, центр равновесия, что он расположен в этом треугольничке. Ракетка подходит для игроков начальной средней подготовки, очень хороша проявляет себя на плоских ударах на игре на сетке, из-за своей, своей легкости и гибкости этой ракеткой на сетке можно творить чудеса. Так, переходим к ракетке, той же модификации, Yonex Astrox 88S Skill. Ракетка заявлена как атакующая, но, как по мне, после рестайлинга что-то ребята сделали не так и баланс ее ушел чуть ниже. Ракетка универсальная. Эта ракетка подойдет для парников-одиночников. Девочкам и мальчикам, у кого хорошая кисть и хорошее плечо, так как она слегка тяжеловата. По управляемости и по стабилизации ракетка превосходит все ее описания. Очень быстро она восстанавливается после после ударов. Советую парникам, микстерам эту ракетку. Аэроналт 9000. Вообще, я ее попробовал, она такая прикольная. Да, она прикольная, мягенькая. Я Васильчику такую покупал. Так, э, ракетка у нас фирмы ленинг Аэроналт 9000 Combat. Ракетка универсальная. Э, с, она подходит как э, одиночникам, так парником. Ракетка с балансом чуть ниже серединки ракетка для хорошей плоской игры игры на сетке, игры в защите она хороша в управлении, легка вам не нужно столько много тратить сил на замахи, размахи и кистью как с ракетками баланс в головке то бишь вы будете тратить меньше времени на подготовку к удару это ракетка для вас так ракетка фирмы Виктор. Драйверы X5H Ракетка Универсалка С слегка выраженным балансом Чуть выше серединки головки Ракетки Мы сегодня сами уже обсуждали Есть универсалки, у которых баланс уходит чуть ниже Баланс чуть выше В этой баланс уходит чуть выше Она хороша в агрессивной игре Не прямо токущей, но ускоряющий. Если у вас все хорошо на быстром удержании валанов, на плоской игре игре у сетки, она, она вам существенно там поможет. Подходит она как мальчикам, так и девочкам. Ракетка не тяжелая. То бишь, ребята, берите, не пожалейте. Так, ракетка NININ Aeronaut 900 а, Ракеточка с хорошим, грубым с хорошей, грубой головкой ракетки с мягким грифом с легким стержнем а, э, хорошо разгоняется быстро быстро выходит обратно в баланс после ударов а, плюс это ее лоббирование во время ударов то что видите она очень меленькая и хорошо будет начинать удары так, перешли мы к ракеткам э, облегченного типа с балансом в ручку и в гриф. Эти ракетки э, предназначены э, для начальной средней подготовки, э, так как у вас вы еще только учитесь ставите технику, ставите технику ударов, э, она вам подойдет, так как не будет слишком больших перенапрягов в вашей мы мышечной комплексе. Ну, Короче, не будет сильного напряжения при тренировках, так как баланс ушел в ручку, ракетка легкая, она быстро разгоняется, быстро восстанавливается, очень прекрасно ей играть у сетки. В атаке, конечно, есть свои минусы, так как не хватает баланса в головку дополнительного веса, чтобы у нас создавалась большая хлесткость. Здесь же мы, она более деревянненькая, но из-за своей деревянности она он дает дополнительный плюс на сетке. чем деревяннее ракетка у сетки, тем вам легче будет обрабатывать валаны и играть у сетки. И так я не знаю, что про них больше сказать. Это у нас фирма Ленинг, Airnalt 7000. Ракетка красивая, модная. У нее есть даже свои фишечки. Здесь мы увидим прорези. Ракетка с балансом ближе к ободу. Опять же, для игроков передней и средней зоны, игроков-сеточников, девочек, микстерж и женская одиночка. И, в принципе, нам особых сил в кисти не нужно. Ракетка фирмы Ленинг модели Aeronaut 9000D Drive. Ракетка у нас с балансом в головку, не в головку, точнее в наш треугольничек, ближе к грифу. Ракетка универсальная, подходящая для начальной и средней подготовки. Ракетка проявляет себя мягкостью в грифе. Она устойчивая. Тверденькая, как мы видим, гриф мягенький, он может походить чуть-чуть. Вот, я бы ее посоветовал для игроков передней и средней зоны. Девочки, эта ракетка больше для вас, нежели чем для мальчиков. Так, ребята, как выбрать или узнать правильно расположен баланс у нас на ракетке? Бывает такое, что... Фирмы, выпускающие ракетки, заявляют, то, что ракетка атакующая или там универсальная, или защитная. У них есть свои балансы. У нас есть середина ракетки. На некоторых моделях есть начерченная центральная линия, где пишут, что это middle центр ракетки. И, исходя от него, мы должны сделать у нас баланс. Если мы видим, что от центра, вот я беру центральную точку, чуть ближе к головке, не центр, она у меня держит баланс равновесия. Как только я смещаю ее на середину, видите, что баланс уходит в головку, и, соответственно, мы понимаем, что это ракетка с балансом в голове. Если у вас из центра будет опускаться все наоборот, рукоятка вниз, значит, это ракетка универсальная, и баланс у нее уходит в стержень и в треугольничек. На качество ракетки можно проверить следующим способом. Мы кладем ее на угол любой поверхности, создаем э, имитацию удара, оттягиваем головку и отпускаем. Смотрим за ней. Если у вас ракетка ходит идеально 90 градусов вверх-вниз, без каких-либо движений вправо-влево, значит здесь все правильно было сделано. Если же ракетка начнет вилять влево-вправо или увидите, что она ходит под бочком, значит здесь баланс распределен неравномерно и ракетка уже либо бракованная либо фейковая вот но за все сказать ракет нельзя есть такие ракетки как диора 10 то та всегда будет ходить влево вправо ровно она никогда не пойдет все основные, они будут ходить так. И тут же вы увидите, если ракетка атакующая, у нее будет намного больше движений, намного больше амплитуда. Если ракетка универсальная, то и хождение самой головки будет по-другому. Также здесь вы сможете увидеть, насколько эластичен, мягок гриф ракетки. И как бы от этого уже будете исходить в правильном своем выборе и подборе ракетки именно для вас. Давайте подведем промежуточный итог по разбору ракеток. Первое, что хотелось бы отметить, это то, что ракеток топ-уровня безусловно очень много, есть классные ракетки других брендов, поэтому те ракетки, что были сегодня у нас на тесте, это так сказать капля в море. Второе, это мнение профессионального игрока, мастера спорта, но это мнение субъективное. Но тем не менее, каждый из вас, кто досмотрел до конца обе части этого разбора, смогут для себя примерно понять, какие параметры ракеток подойдут именно вам. Впереди нас ждут новые видео об обзорах, тестах и сравнениях не только топовых ракеток, но и начального и среднего уровня. Поэтому не забудьте подписаться на канал для того, чтобы не пропустить следующие выпуски.